Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Подбираем в портфель компании, пользуемся таблицей фундаментального анализа, позволяет отобрать нужные компании и диверсифицировать портфель. Всего в таблице используют 19 тысяч компаний, аналитику и по ним. Ну и можно отфильтровать по показателям. Ну первостепенно, конечно, баллы компании таблица выставляет и на это обращаем внимание в начале. Если вам необходим такой инструмент, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Так вот, попались три компании из одной отрасли, занимаются практически одним и тем же. Это компании, которые перевозят грузы с помощью судов, судоперевозки, ну, можно так сказать, наверное. Так, первая компания, в принципе, перевозит любые товары, и две компании перевозят нефтепродукты. Вот, Ну, и стал выбор, чтобы диверсифицировать портфель, необходимо выбрать одну компанию из этих трех. Ну, и первое, что мы сделаем, посмотрим по баллам. Больше баллов набрала третья компания, так, по процентам первая компания. Ну, тут, наверное, закралась какая-то ошибочка. Скорее всего, 4000% процентов это очень много. Посмотрим, что по капитализации. Первая компания 500 миллионов. Ну, и две другие примерно одинаковые. Но здесь две компании, конечно, выигрывают. Так, что можем сказать по закредитованности Послед... третья компания DHT 42 процента против 100 закредитованности первых двух компаний ну и по ликвидности 247 236 в принципе опять выигрывает третья компания ну а дальше по процентным соотношениям рентабельности первой посмотрим здесь зеленая клеточка, значит, это удовлетворяет условиям фундаментально надежной компании. Ну и дальше все зеленые. Вот. Ну Здесь визуально видно, что третья компания выигрывает у всех остальных, тем более, что здесь и дивиденды достаточно высокие. А у первой компании высоковат процент дивидендов от чистой прибыли. То есть они выплачивают больше ста процентов. То есть, похожие кредитные средства. Ну, это нужно подробнее смотреть, но, на первый взгляд, так оно и видится. Ну, и если смотреть по кварталам, то, в принципе, здесь все одинаково. Одинаково и за 5 лет, и за 2 года. И можно сказать, что компания DHT... Выглядит интереснее, чем все остальные, тем более, что зеленая клеточка, которая здесь значится, она говорит нам о том, что цена текущая ниже справедливой цены. Поэтому это еще один плюс в пользу покупки третьей компании. Ну, соответственно, из трех мы выбираем DHT, ну и, соответственно, дальше уже Подходим к техническому анализу. Вот таким образом можно из одной сферы отобрать компании лучше, чем остальные, ну, среди конкурентов. Ну, и таким образом сформировать портфель правильно и правильно диверсифицировать. Очень хорошо в этом помогает таблица фундаментального анализа. Напомню, что условия получения можно узнать, пройдя по ссылке под видео. Ну что ж, увидимся в следующих видео. Всем пока.